Добрый день, уважаемые коллеги. Коротко хочу все-таки рассказать хронологию событий, которая была в нашем стационаре. Мы в этом плане совпадаем. Клиническим онкологическим диспансером. 21 апреля у нас тоже был выявлен первый пациент. В апреле, в мае у нас была зарегистрирована первая волна коронавирусной инфекции. Это было 67 случаев среди пациентов только, не включая сотрудников. В мае мы полноценно ввели все ограничительные мероприятия, которые действуют и по сегодняшний день. Ну и в ноябре, в декабре, несмотря ни на что, мы все равно столкнулись со второй волной новой коронавирусной инфекции. Продолжение Ограничительные мероприятия. Сюда входил и масочный режим, и контроль температуры тела посетителей, работников учреждения. Запрет на посещение стационара посторонних лиц. Палатный режим для пациентов, который сохраняется по сегодняшний день, и который соблюдать, к сожалению, все сложнее и сложнее. Ограничение перемещения пациентов и сотрудников учреждения на какие-то диагностические Исследования, манипуляции. Но с 5 числа, с 5 мая 2020 года мы ввели обследование методом ПЦР всех поступающих в стационар пациентов. И с 13 числа и по сегодняшний день мы проводим КТ органов грудной клетки всем госпитализируемым стационар пациентам. В итоге, что мы получили за двадцатый год, мы выявили 346 случаев, это три процента положительных результатов новой коронавирусной инфекции среди пациентов планирующая госпитализацию в наш стационар. Максимум из них приходится на ноябрь это 124 случая и декабрь 113 случаев. Выполнено более 4000 исследований органов грудной клетки. Из них выявлено 214 пневмоний, 44 процента, но характерные для новой коронавирусной инфекции. Это значительно помогло нам избежать каких-то заносов такого количества в стационар нашего учреждения. Что же мы можем сказать, за что мы можем сказать спасибо пандемии? Мы проанализировали санитарно-бактериологические показатели внутри нашего учреждения что мы выявили. При оценке показателей смывов с объектов окружающей среды мы увидим значительное снижение роста микроорганизмов при исследовании при плановом производственном контроле снизилась значительная и бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилокок и условно патогенная микрофлора некоторые показатели снизились в два раза Исследования на стерильность. Здесь тоже у нас наблюдается снижение роста микроорганизмов при исследовании изделий медицинского назначения. Операционное поле не дало роста ни разу за 2020 год. Белье снизилось два раза. Инструменты. Контроль качества обработки рук медицинского персонала. При оценке ситуации Мы выявили, что в первом во втором квартале количество положительных находок было не более 5%. Однако в третьем и, и четвертом квартале мы уже увидим значительный скачок. И в целом у нас за год выявилось 11,3% положительных находок. Мы это связываем в первую очередь с тем, что... Первые два квартала мы не отклонялись от планового производственного контроля, и он был выполнен на 100%, мы ходили во все подразделения, а вот в третьем и в четвертом квартале нас уже жизнь заставила... Немножко это все пересмотреть, и поэтому мы ходили только в критически значимые эпидемиологические помещения, где, ну, назовем это так, били точно в цель. И здесь уже мы видим, что за счет этого у нас количество исследований сократилось, а количество положительных находок, к сожалению, увеличилось. Что у нас произошло с общей структурой микроорганизмов выделенных от пациентов? То есть при исследовании биологического материала от пациентов у нас сохраняется преобладание грамм, грамм плюс флоры над грамм минус флорой, но также продолжается рост грибов при исследовании материала от пациентов. Мы видим, что дрожжевые грибы здесь в абсолютных числах, мы видим, что количество их незначительно снизилось за 2020 год, и что кандида-0-альбиканс и кандида-альбиканс находятся примерно в одинаковых пропорциях от общей структуры. Золотистый стафилокок Наблюдается снижение находок. Также мы видим, что снижается рост МРСА при исследовании материала от пациентов. Если мы посмотрим стафилокок при исследованиях Инфекции в области хирургического вмешательства и инфекции кровотока. Те, что нас интересуют больше всего, то мы увидим, что по сравнению с 2018 годом, с 2019, 2020 год все-таки у нас значительно снизился рост из области хирургических вмешательств и не дает никакого скачка инфекции кровотока. Ванкомицин-резистентные интерококи, здесь видно, что снижается их рост, процентное соотношение снизилось в 2018 году с 8% до 4% в 2020 году. Ну и клипсиалопневмония, она... Также мы видим, что снизился значительно ее рост. И с февраля 2020 года все культуры, выделенные культуры чувствительны карбопинемом. Ну и основные выводы. Ограничительные мероприятия значительно повлияли на микробиологический пейзаж в нашем учреждении. У нас сохраняется тенденция по снижению грамотрицательной микрофлоры, а также у нас снизилось общее количество циркулирующих штаммов. Произошел сдвиг в сторону чувствительных микроорганизмов. Спасибо большое за внимание.